здравствуйте и с вами снова андрей валерьевич топорков сегодня у нас 23 октября 2017 года сегодня речь пойдет у нас о ходе валют 810 и 643 ну как Многие понимают, люди, которые первый раз, так сказать, смотрят мои ролики и считают, что они живут в Российской Федерации. Я вас попрошу просто открыть международный классификатор валют и найти, какая валюта, какой код, значит, числится за Российской Федерацией. Я вам сразу скажу, что это код валюты 643, это российский рубль. То есть я так понимаю, что вот такой вот рубль с таким вот гербом, да, то есть изменен в 2016 году, вот это я так понимаю, что и есть российский рубль. Такой валюты, как билеты Банка России, не обнаружено. И есть ответ Центробанка, что ну, билеты не наделяются кодом. Поэтому это не валюта. Сразу понимаем, что это просто бумаги, фантики. Значит, под роликом будет прикреплен документ, ну, полностью разъясняющий ссылками на законы на эти классификаторы валют. По классификатору валют, значит, международному выяснили, что код валюты 643. Далее проверьте свои счета. Есть ли у кого-нибудь счета в такой валюте? Вот я сделал, значит, запросил розыск счетов на свои карты, что у меня там были. Прошу обратить внимание, 6, 7, 8 цифры 810 и обозначение рублей. Рур. Что это означает? Открываем общероссийский классификатор валют. Значит, опять же, 643 для Российской, для Российской Федерации. Это российский рубль. Далее ниже, значит, мы увидим, что 810. Данный код с 2002 года недействителен. Но вам... Присылают счета за коммунальные услуги в этом, в этом коде И обозначение рубля, рур А что это за рубль? А это рубль до деноминации Помните, наверное, когда у нас были вместо вот такого рубля Ну, с тремя нолями, тысяча, да? И в 98 году указом президента Ельцина Номер 822 Значит, была произведена деноминация, нули убрали, то есть стали вот такие вот, например, да, вот вместо такого рубля вот такой появился. Но с 2016 года, я так понимаю, что вот это и появился рубль Российской Федерации, так как герб соответствует Российской Федерации гербу. И что же у нас получается? Все квитанции по коммунальным услугам, да и я так понимаю, что все товары, мы оплачиваем по курсу, сказать, нам счет выставляют по курсу рубля до деноминации, То есть с тысячами рублей. Например, вам платежка приходит за свет одну тысячу рублей, но в валюте до динаминации. То есть на сегодняшний день это вот столько вот. То есть 1000 рублей платежка. Вы приходите э, в банк, платите им 1 рубль, и указывайте, что валюты, значит, 8, кодом 810 рур на данный момент, значит, нету в обиходе, готов оплатить рублями российскими рублями с кодом валюты 643 и прошу произвести конвертацию. Все. То есть один рубль вы платите за свет вместо тысячи там завода за газ. И посмотрим, как они запоют наши, так сказать, друзья-товарищи, у которых и так нету прав нам это все продавать, потому что это наше имущество. Департамент Ответ ответ с Департамента имущественных отношений я уже не раз показывал, что нет у них, значит, полномочий нам что-то продавать, потому что это наше имущество. Из баланса Советского Союза на баланс Российской Федерации не передавалось. Я напомню вам этот ответ... То есть запрашивал я на территорию, на ЖКХ, на все это самое хозяйство То есть ничего у них нету Есть только ложь и обман с их стороны Поэтому, ребята, давайте образовываться и заявлять о своих правах Вот начнем оплаты даже хотя бы за ЖКХ, кто продолжает все-таки верить в их легитимность Ну хотя бы вот таким способом их начинать ставить на место но я еще хотел бы сказать про код 810. Откройте еще все всесоюзный классификатор валют. И что же означает, значит, у нас код 810? А это советский переводной рубль для расчетов с Международным банком ММ... ММПБ. Ну что-то есть, значит. В документе вы почитаете в приложенном ниже под роликом, к чему же равен у нас советский рубль. А равен он был 0,98,7 граммов золота. Почем сегодня стоит золото? Вот райиспортивные интересы, ну, кто может на сайте у них найдет, значит, в центробанке, почем стоит золото, почем стоит советский рубль. И прошу обратить внимание, что он торгуется за 100 долларов США. 54,30 Стоит 100 долларов США, то есть 54 копейки за доллар США. Можете также прозвонить в Центробанк по горячей линии и поинтересоваться, вам также ответят. Данную информацию предоставят. Поэтому вопросов нет. И здесь уже получается у нас что? Значит, рубль у нас советский. Мы знаем, что он к золоту прикреплен. 200 значит, вот такими фантиками мы должны получать. То есть в банкомате мы оттуда снимаем советские рубли, значит нам по курсу золота должны выдать таких вот фантиков. Но мало того, у нас еще и с тремя нулями обманывают. То есть получается, что нас не 2 200 обманывают с каждого рубля, а 2 миллиона 200. 000. Ну если я не заблуждаюсь, кто так сказать сопоставил, ну поправьте, если я не прав. У меня сложилось именно такое мнение. Ну что я могу еще сказать? Ребята, образовываемся, задаем вопросы данным гражданам. Я так понимаю, можно даже исками их начинать потихонечку заваливать. Но опять же, в исках надо указывать не гражданин Российской Федерации, не гражданин СССР. А с 1991 -го года мы стали же учредителями. И заходить с этой стороны, как учредители обновленного СССР. А так как это все фирмы коммерческие, поэтому не иск, а договор на оказание услуг вашей фирмы, выписку, значит, на суд с Юпика, вот, значит, зарегистрировано в Лондон-Сити, такой-то такой номер, поэтому прошу защитить мои права как человека, прописанные в вашем уставе под названием Конституции Российской Федерации, где статья 2 гласит, что Обязанности Российской Федерации это защита прав человека и гражданина Так как мы являемся человеками Согласно статьи 17 пункт 2 То есть нам права человека даны по праву рождения Поэтому ребята защищаем наши права Значит договор заключаю То есть вы со своим статусом определились Поэтому требую вам, вас защитить мои права Значит, от такой-то фирмы, там, я не знаю, какая у вас, налоговая, там, пенсионный фонд, это все фирмы. Поэтому указывайте, значит, их не реквизиты, прикладывайте выписку. А далее давайте будем применять к ним оферту. Ту, которую они применяют к нам, когда выписывают нам квитанц без печати, без росписи, то есть... Это оферта у них называется. Если человек оплатил, то якобы автоматически заключил договор. Все ясно. Поэтому в конце приписываем, в случае отказа, значит, защищать мои права, вы будете должны за каждый день просрочки, принятия решения. Мне, например, 1000 рублей, центробан... ну, билетами Банка России, 5000, там уже кому как уже угодно, там у сумму будете указывать. И... Значит, договор считается заключенным с момента принятия в канцелярии данного суда и проставления отметки. Все. Договор заключенный. А дальше они уже пускай сами думают, как с нами общаться. Раз это фирмы, будем с ними как с фирмами. Почему бы так не использовать данное положение? Нам не надо рушить, я так понимаю, данную систему. Нам надо ее подстроить под себя. Это мое чистое предположение. Поэтому, у кого есть какие-то ну, мысли, ну, конечно, будем рады и вашему мнению, потому что нам надо искать взаимодействие, не противодействие, а именно взаимодействие. Что прокуратура, что, я не знаю, там налогов, всем выставлять вот такие вот договора и начинать их воспитывать. Потому что они занимаются грабежом, открытым грабежом нас. Люди считают себя гражданами РФ и показывают везде паспорт Российской Федерации, который, раз им показали, то все, ты, получается, подтвердил ихнюю оферту, и ты принимаешь их правила игры. Нет, ребята, мы ваши правила игры не принимаем. Мы учредители, и мы берем управление свой, собой, своими ресурсами, я не знаю, там, вокруг всем. В свои руки непосредственно. В этой Конституции прописано, что народ власть и он осуществляет свою власть непосредственно или через органов самоуправления. Органов самоуправления ну, мы уже не доверяем. Российской Федерации, по крайней мере, это управляющие компании Российской Федерации данные органы себя дискредитировали. Берем э, управление в свои руки и начинаем заключать договора на оказание нам услуг от этих фирм по защите. Наших интересов. Все. И выставляем им только счета. Я думаю, что дело стоящее. Но, по крайней мере, неординарное. Поэтому давайте будем применять. Так, ну я думаю, на этом сегодня все. С вами был Андрей Валерьевич Топорков. До скорых встреч. Правда победит.